Основные наши желания и стремления в любой момент нашей жизни, они, собственно, заключаются и, и сводятся к одной цели, которую мало кто замечает, мало кто задумывается. Мы хотим чувствовать. На самом деле мы хотим испытывать определенные чувства. Даже когда мы говорим, э, я хочу получить какой-то результат, ну... Результат может быть и действительно и нужен, но мы хотим чувствовать, испытывать это чувство гордости, чувство победы. Когда мы говорим, я хочу заработать такую-то сумму денег, на самом деле мы хотим чувствовать безопасность. Мы хотим чувствовать себя значимыми в этом мире. Чувства. Когда мы говорим, я хочу быть здоровым, на самом деле мало ли кто, кто себе представляет, как обстоят дела внутри организма в данный момент времени. Просто самочувствие не очень хорошее. Когда мы говорим «я хочу быть здоровым», мы хотим чувствовать себя в определенном состоянии эмоционального тона, физического ощущения. Мы хотим чувствовать чувства, которые нас вдохновляют, которые придают нам сил, энергии и вот эти все приятные ощущения. И нам хочется сохранить эти чувства подольше, чтобы они все время присутствовали именно в этом оптимистичном значении. Но наряду с этим мы испытываем также чувства малоприятные. Это страх, ненависть, унижение, обида, злость, огорчение. И от этого мы хотим убежать. И если в какой-то момент времени вот эти неприятные ощущения, неприятные чувства мы испытываем довольно длительное время, то большинство людей принимает такое решение, запретить себе чувствовать вообще. И дальше это проходит моментально. И дальше запрет на чувство распространяется в том числе и на оптимистичные, на хорошие, на положительные чувства. Потому что и одни, и вторые чувства и ощущения, они поступают в наши анализаторы, поступают в нашу нейронную систему, в наши нейронные сети через датчики. И запрет одних чувств, он, соответственно, распространяется на все остальные чувства. И на сегодняшний день, к сожалению, очень часто мне приходится работать именно с этим вопросом. Потому что люди хотят получать результат в жизни. Но когда мы начинаем отматывать причину, по которой их не устраивает та или иная ситуация, то мы все равно приходим именно к чувствам и к ощущениям. Запретил себе чувствовать радость. Но не радость напрямую а запретил себе чувствовать более обиду, а радость ушла как следствие этого запрета. А. От того, какие чувства мы испытываем э, в большей части а. в наше бодрствующее время, зависит в первую очередь наше здоровье, состояние работы нашего организма, и в том числе зависят те ситуации, которые происходят с нами в, в нашей реальности. Я думаю, вы с этим сталкивались и неоднократно и слышали, и сами испытывали в своей жизни, что человек, находящийся в пессимизме, зачастую притягивает к себе соответствующие события жизни. И говорит, вот почему одно за одно, одно за одно цепляется, какая-то бельберда в жизни происходит. И если посмотреть, то в основном испытывает ощущение, да, это называется эмоциональный тон, то есть он находится на низком эмоциональном тоне. Соответственно, что внутри, то и снаружи. То есть то, что человек испытывает внутри, то он и получает снаружи. Как изменить вот это внутреннее состояние? Какими практиками, какими техниками мы можем быстро восстановить наше состояние на высоком эмоциональном тоне? Все функции нашего организма они регулируются двумя обычными, простыми химическими элементами, химическими процессами. Это вода и дыхание. Ну, с водой вы сами справитесь. А вот с дыханием мы справимся на тренинге 15 февраля. Это как раз тренинг, тренинг о том, чтобы разными способами дыхания воздействовать на различные органы и на различные функции вашего организма, для того, чтобы привести их в надлежащее рабочее состояние. Знаете, как, как будто какой-то невидимый, незнакомый пока еще вам волшебник пробирается внутрь через дыхание и потихонечку настраивает каждый отдельный орган, каждую отдельную систему внутри дыхательным процессом. Продувает, прочищает, прокачивает для того, чтобы каждый орган, как инструмент, звучал и издавал свою хорошую гамму звуков, гамму чувств. И потом собирается уже оркестр, и организм работает четко, слаженно, и отличные произведения исполняет да, и это вот настраивает вас на вот тот самый лад хороший оптимистичный вдохновляющий лад который собственно к которому мы и стремимся чувствовать испытывать именно вот эти вдохновляющие чувства вот может быть не очень коротко но я думаю достаточно понятно да о чем тренинг на одном дыхании на одном дыхании восстановить а, разрешить быть чувством восстановить вот всю нейронную систему, работу датчиков для того, чтобы испытывать весь полный спектр чувств и ощущений. Возникает невольный вопрос, а что же делать с теми чувствами, которые не хочется испытывать? Вот об этом мы и не просто поговорим, а создадим новую стратегию совладания с этими чувствами непосредственно на тренинге 15 февраля. Поэтому приходите, приходите. Будет хороший, мощный рабочий процесс. Целый спектр практик и упражнений. Для того, чтобы жизнь стала радостной, вдохновляющей. Заиграла яркими красками. Просто для того, чтобы вы чувствовали то, что вы хотите чувствовать. И не запрещали, и не убегали от тех чувств, которые вам не нравятся. А знали, что с этим делать. 15 февраля. Без 15 и 10, потому что в 10 мы уже начинаем, без 15 10 встречаемся на нашем тренинге. Собственно, это тренинг для каждого человека, для каждого из вас, мы, кто, кто хочет испытывать желаемые ощущения, и кто хочет научиться удерживать фокус на этих приятных чувствах, приятных ощущениях. Известно, что внутри, то есть снаружи. Настройте ваш инструмент внутри на оптимизм, Радость, удовольствие, вдохновение, результат снаружи непременно начнут притягивать именно такие события в своей жизни. Друзья мои, до встречи на тренинге. 15 февраля, без 15.10. Встречаемся.